насколько важно описание под роликом? Отвечу просто. Очень и очень важно. Сейчас YouTube дает 5000 символов, и было бы хорошо, чтобы все 5000 символов вы использовали. Посмотрите, как это используют ваши конкуренты. Обратите внимание на ролики, которые в топе. У них большое, шикарное и уникальное описание. Ну и да, если вы будете писать хорошее описание, не забывайте про то, что самое главное необходимо вместить или уместить или разместить в начале, то есть в первых 300-350 символах. С вами был Александр Некрашевич. Если остались вопросы, пишите их под этим видео. Хотите узнать больше, звоните, пишите по этим контактам, дружите с нами в социальных сетях и, да, не забудьте поставить лайк под этим видео. До свидания.